Вот так у нас происходит процесс заполнения документов. Это Сережа делает, разложили, все. А это все для школы, детям на следующий год. Здесь часть документов нужно на Яна заполнить и уже отдать до пятницы, чтобы его зачислили в школу. Часть документов на мальчиков, что они переходят в следующий класс. Плюс еще какие-то бумажки на книжке нужно заполнить, чтобы нам выдали. Это ж на каждого. Вот так вот сидим. Нужно до пятницы все это принести, сдать, чтобы они уже как бы в списке формировали, кому что нужно, и сколько, количество детей понимали, какое будет. Сережа здесь переводит. Это что? Это Наяна, да? 5. Все, мы заполнили, теперь едем отдавать это все директору в школу и забирать детей. Отдаем сегодня, потому что завтра нас не будет в школе. Мы завтра к стоматологу едем, а в пятницу у них последний день, уже нет смысла эти документы подавать, поэтому для нас сегодня последняя подача документов. Здравствуйте. Здравствуйте. да? Здравствуйте. еще рано, еще Немножко поснимаю вам. Школа, смотрите, как вот это все делал у нас своими руками, детки сами делали. А вот у них праздник Фелис, городой Сьон, так вот читается. Все, все, все своими руками. Вот. Какие-то дети там гуляют на улице. Красиво. Симпатично. Да, янтик, вот детские поделки. Ну, там зал детских поделок. А мы на втором этаже. Так, мы документы подаем. Все, Ян, пойдешь в школу уже скоро? Может, я записали, понял? Нравится тебе здесь? Да. Да. Уже хочет, хочет поделать пицу. Алла. Вот тут мы тут. А, да. а здесь скоро, конечно. Все, мы справились, все документы подали. Еще там две бумажки у Марко и Рената была заполнены, Но мы уже здесь по месту нам помогли. Так что все нормально. Тык-притык, -тык, как всегда. <как> Браслеты! Супер! Ой, я пока детей забирала со школы, папа арбуз купил и сок. Так, так, так, успокоились. Марк, а Там чего они... шнурки развязаны? А та и что ли? А а ну, давайте сейчас. сейчас. Минутная пауза, сок попьем. Маме даешь спасибо. Умничка заказал себе, но раздал всем. Молодец. Приехали на сто. Накачать детям колеса. Нам подарили вот такие велосипеды маленькие, конечно, ребята говорят, но сказали, что будут ездить. И вот накачиваем колесики, потому что сдутые были у Яны. Девчачий, но ну а что делать? Парень хочет кататься. уже закончил с колесами, все? Да, сделал. Сколько это стоило? сколько. Да это, это что? Да. Класс. А, регало это подарок. Еще я закрутил это? Супер. Смотрите колесо, короче, красавчик? Спасибо. Ой, супер, спасибо, да. Ой, у нас тут так интересно, какая-то команда приехала тренируется. Такие красивые нарядные. Сейчас видно сезон и много таких привозят ребят. Интересно, что они? Какой вид спорта? Но это не футбол. Но что-то связано тоже с мячом. Они, видите, тренируются на реакцию. Кто быстро передает. А и бутылку, кто бутылку. Класс. Круто. Ой, смотрит интересно. Ну да, мне тоже интересно. Мы купили, вот такой рулетик. Он такой тяжелый. Смотрите, как он выходит. Я его вот так разрезаю. Он очень красивый в разрезе. Думаю, что будет вкусно. Дети, взяли. О, смотрите. Да, он весь пропитан. Каким-то сиропчиком. Он, кстати, немножко ликером отдает. Да? Да. Ага. Ага. Да. Мы приехали в больницу, в стоматологию. Вот так она выглядит. Симпатично очень, кстати. Такая большая территория, фонтанчики. Так, Сережа ищет парковку. Мы с Маркой бежим, потому что уже на 5 или на 10 минут опаздываем. Вот такая вот все симпатичная она сейчас регистратуру надо найти и потом разобраться куда дальше а вот ре регистратура сейчас. кстати очень очень, -очень так все интересно ну что а? он врач нас отправил делать ортопанораму это рентген простыми словами людей очень много ты занял очередь? Чтобы никто не сдвинулся на сантиметр садись ждем, должны объявить нашу фамилию ну что? и ему дадут, да? Да, вот он можно. Куда ты мар? Да. Ну все, он повторял, ребята, нормально. Но Мат, и, да. Ну, Даже это, но к нему не докрасит, надо просто стоять ровно, ему объясняет. Он все равно трясется. Ну ладно, Боится. все, слава богу. Мы закончили. Какой фонтан здесь симпатичный. Ну что, Марка, только посмотрели, сделали ему рентген, и следующая наша сито ровно через месяц. Можете себе представить, как здесь все долго. Вот просто для сравнения мы эту ситу ждали два с половиной месяца. Мы в апреле месяце ну, наш врач, наш детский врач записал нас сюда. Вот так вот полечить зубки нужно. Я не знаю, сколько нужно. В нашем случае, наверное, мы будем год, а может быть и два отличить. Ну, посмотрим. Через месяц мы снова здесь. В Нашей семье только Марку зубами не повезло. Они реально у него рассыпаются. Мы уже сколько раз пытались спасти его зубы у нас в стране, но все никак не получалось. В общем, попробуем сделать это здесь. Не знаю, не повезло Марку, по той простой причине, что во время беременности, так как их двое, вот одному хватало микроэлементов, а другому нет. Ну, по крайней мере, мне так врачи сказали. Тестируем новые велосипеды. Ну, как новые, относительно новые, но ну, это нам подарили. Яну подарили, правда. Сейчас, сейчас помогу, подожди. Сейчас. Сколько здесь велосипедистов и Марка, и Марка. Ренат не хочет. Пробовала, будет неудобно мне, Но я молодец, молодец. Что, будем ехать обрат? А, давай, поехали так и там повернем, а или вот на эту дорожку давай выйдем вот вот так вот так пойдем сюда. Ребята, смотрите заяц, как близко. Мы с мамой Марком переходим дорожку и решили вот через кустики пройти. Посмотрите два зайца. Ну, вообще, они хоть не нападали, ах, ах, все, бежал, А я все бегу, бегу, бегу за матком. Я там бегала, дома, за ними, и здесь бегу. Здесь бегунов много, я не одна. Здесь кто на велосипедах, кто бегает, но я следом.